I think the girls with the Всем привет, ребят! Ну что, сегодня у нас на английском, не знаю, какой третий или четвертый раз уже запускается подряд режим майнин, судучки. В принципе, довольно-таки неплохая халява. Плюс оттуда дают пыльцу. Будем по чуть-чуть подкапливать. Где-то, думаю, через 2-3 дня запустят у нас новый. Так, что мне надо добирать этих будет. А, запустят а, новый островок. Так, я хотел покачать. Смотрел звезды, Я хотел покачать Томцев. Так, эти у меня все заролины. Кицуны. Сейчас подкачаем. Мутантика немножко заодно и заберем оттуда плюхи. Очень, кстати, выгодная тема. Наверное, это самая на сегодня топовая акция для а, бездоната, даже роллинге. Ну, там есть возможность получить донатную карту, получить пятую карту. Так, может это кицуны создать. И так дает уклон, в принципе создать на точность, наверное, будет неплохой вариант. Наверное, ролинг питомцу дороже, чем созвездие на героя. Какого хрена оно замкнулось, вот, блин, реально неудобно. Сделайте эти замочки где-то вверху, то зачастую бывает. Нажимаешь именно туда и вот опять защелку. Так, ну жизнь нам нафиг не нужна Опять атака. Да, если со по 150, 160, 200, то здесь сразу же следующая попытка 400, потом по 800. Ну, немножко загнули они. Так, крит дамаг. Нафиг нам не нужен, в принципе. Нам крита хватает, у меня есть уже супер -пэт с критом. Клонение вообще просто тупо не падает ни хрена так уклонение маловато дает вот остальные параметры нормально дают. уклонение как ни странно посмотрите там 800 уклона у нас было а по точности получается 2700 В три раза Жесть Просто точность тупо не падает Так, сколько у нас там уже попыток 63. 18 тысяч мы уже потратили. Попробуем словить с вами. Так, первый есть, второй есть. Осталось только золотой. Золотой, в принципе, вот смотрите, вообще изи просто. 18 тысяч. И у вас есть. Офигенные плюхи. Если сравнивать, сейчас посмотрим еще по таким плюхам. Сколько чего мы получили? 60, да, немножко перебрали там. 18, да, 18 тысяч самоцветов. Но у нас получилось 19. 19 тысяч самоцветов вы получили сундуки. Ну, пыльца, конечно, это фигня Количество, но вы получили второй чай их Пооткрываем Так ну, Вот, допустим, получили за 18к Вот, 600 Расходники на прокачку ну, эти у меня в перелимите ну даже так плюс самое основное это сами сундуки вот раз два три так и того что у нас получилось вот 18 тысяч ну я считаю это на сегодня самая выгодная трата в битве замков плюс сундуки ага. четвертая карта пятая карта донатная карта 10 а, монеток за которые потом можно если повезет там либо зефира либо лисицу сумки забрать да а, плюс расходники еще снайки, Камешки, ну, блин, не знаю, на сегодня это, наверное, самая топовая акция, которая есть для бездоната. А если же брать дерево, там, по-моему, на немке открыли. Сейчас мы заскочим на немку. Давайте пооткрываем. Так, асурик. Ладный. Отсюда, наверное, дуэлян, как обычно. Мэй, вот так вот. Изи просто. Еще отсюда камешки. Ну, то есть для бездоната это реально круто. Плюс у нас монетки, но у нас сегодня, по-моему, по монеткам ничего нету. такие акции, можно в богрома поиграть ну то есть 18-19 тысяч и я считаю мы получили просто бомбические плюхи, плюс э, получили мэри по сути можно без доната свободно играть причем эта акция есть ну, на всех серваках, не знаю или на русском будет еще на русском, там вообще трэш был а, такс вот дерево, да а, тут тоже, в принципе, дерево вы можете получить это. Но ну, что с такого выбрать? Ну, допустим, самый лучший вариант. Вот эти вот камешки, это 5 роллингов, да. А, лисица. Скин. Ну, вот посмотрите по расходникам, да, там, если сравнить. 10 монеток и там, и там есть. Ну, там есть 3 карты, с которых вы получите 100% героя. Здесь что у вас получается? 5 роллингов, сейчас посмотрим. Или есть найм. Найма нету этого. Ну, тут можно вытащить зефира. По большому счету все. То есть, если сравнивать дерево, да, вот появилось дерево, все там набросились на дерево. Да, это было круто, но если сравнивать сундуки, за те же самые самоцветы вы получите сундуки, вы получите 200 пыли, а за 200 пыли можно вытащить еще дополнительно плюхи, вы получите кучу расходников, ну то есть на сегодня реально есть смысл даже не под коллекционера тратиться, а реально тратиться под сокровища, и образом получить донатного героя то есть без проблем плюс я считаю ну просто бомбические плюхи для развития аккаунта а, такс блин у меня тут фрай нету Чалька. Я бы фрейку сюда Кстати, я так и не забрал, надо забегать, подобивать. В общем, таким вот образом, я не знаю, на сегодня есть смысл тратить, вот даже если так, но ну, раз в неделю за месяц 800 пыли можно собрать, а потом, соответственно, до обновления, там, ну, 2 месяца пособирайте, и вы себе сможете потом вытащить героя, то есть там... 2-3 тысячи. Понятно, что собирать надо будет и самоцветы копить, но шанс сейчас на самоцветы довольно-таки неплохой. Есть возможности много их заработать. Нифига себе. Поэтому все уже зависит больше от того, насколько вы фармите их быстро. То есть, квесты там и прочее. То есть, Реально за месяц можно Два раза на такую акцию накопить То есть 40 тысяч самоцветов за месяц Накопить можно Плюс сейчас появились Вот эти вот наймы, рекламы дофига То есть это все Можно без проблем сделать Так, где мои палатки Блин Какой-то Dark Gamer YouTube Жесткий тип Дальше, дальше называется приплыли. Такс. И того, что у меня тут получается по итамам Пыль я забрал. 10 у нас. Ну, будем копить еще один день. Книги мне в принципе не нужны. Кулаки как вариант, но я буду попробую накопить, забрать эти коробки. В общем, такие его вот дела, ребят. Пишите комменты, ставьте лайки. Всем удачи, всем пока!